и вы на канале Анна Кри и Папа Ляпа. Сегодня мы будем играть в игру, которую подарила папа на дирижении. Папа не было вчера. Да, но мы пока не дошли до этой игры. Папа еще не видел ее, да? Так, и что тут за игра, Ваня, расскажешь? Что тут надо делать? Ничего не Что? Кубики, да, и выходим. Тогда выбираем фигурки. Какую ты выбираешь? Это кто такой? Это, это козленок. А, так, кем же папа? Так, так, это большой человечек. О, вот это с такими большими глазами. Так. И кто первый будет ходить? А может, сыграем в камень, ножницы, бумага? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. А, ты первая. Порезала папу. Да, сейчас папа какие-то шесть. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Папа, глоняя всех. 4, 5. Раз, два, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Что это такое? Папа перепрыгнуть? Что это такое? Ракушка, а на нее можно наступать? Или когда на нее наступаешь, пропускаешь шаг? Наверное так, когда наступил, ты ногу поранил и пропускаешь шаг. Пока биток замотаешь когда пропускаешь код. Давай. Оп. Один. Я еще раз кидаю? Нет. Я ж не попал на него. 4. Раз, два, три, четыре. Ай, прямо на ракушку наступил. Ты ходишь два раза. Раз, два, три. Ага. Раз, два, три. А может быть, ты на ракушку выступаешь и вот эту штучку открываешь? Или только вот эта ракушка открываешь? Я Эту, да? Угу. Ага. А эти все не главные. А, нет, да. А он вдруг папа туда не попадет и не узнает, что это за секрет. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Сходи. А, а тебе попала Иняя подвижения. Накидает пять. Раз, два, три, четыре, пять. Что же там все спрятано? Попробуй так выиграть и не узнать, что это за секреты там. Раз, два, три, четыре, пять. ты вам скажешь просто шаг. Раз, два, четыре. Раз, два, три, четыре. Четыре. Раз, два, три, четыре. Линионок, знаешь, почему ты помедленнее? Потому что он лежа лежит Вот из-за этого он плохо играет Раз, два, три Четыре Раз, Шесть Раз, два, три, четыре, пять, шесть И я открываю Что это? Открывай Линионок Акула или кто это? Пропускаю Ничего себе А что здесь? Посмотрим. Нет, ты здесь не здесь не А на ракушке что? Я скажу, я скажу, я я скажу, я скажу, я я я нет, Ставали. нет, не вставала, ты пропустила. Вот так вот, папа. Давай. Давай, кидай. Меня же Давай, да? кидай. Но это считается. Нет, не считается. Считается, когда кубику подается, иду на этот кубик. Три. Раз, два, три, не Два, два. Один. не знаешь? Что ты не знаешь? Что Что Финиш. Два. Раз. Два. Раз. Ты не не А, ну, да. А, нет, нет, нет. Может да, Может быть, может быть. Так, кидай ты! Так, так, и должно быть! Давай! Ну, вот, так, Кидай, кидай, кидай! А ты сколько ходил? Ходи, ну сколько ходил? Я уже пошел Если ты ходил три или четыре, то даже ну, обратно вернулся и будет ну, только один шаг Хорошо Папа уже подходил Два Раз, два Опа. Ты открываешь что? Или это просто Тина? Okay. Тина пропускаешь ход? Шесть! Раз, два, три, четыре, пять, шесть и папа, финишит. финише. Ура! Я выиграл! та да да И где же мой приз? Какой? Мои призы меч. Я понял. Все. А вам понравилось? Игра, которая Аня нарисовала память на день рождения. Ставьте лайки и подписывайтесь, и подписывайтесь на канал. И всем, всем пока! пока